Ну, в общем, поворачивается влево-вправо Значит, у нас Хунда... Hyundai... Сейчас я видео сниму У нас Хунда Акцент Мы находимся Где на Грисенко, да? Ну, короче, на уюте, да? Потерял человек Все ключи от машины Восстановили ему ключ по замку Ничего не отключали, прописали чип. Вот машинка светится желтая. Автомобиль заводится. Сейчас смотрим текущие параметры. Смотрим, сколько ключей у нас сейчас прописано в эту машину. На данный момент. Значит, смотрите, посмотрите сюда. Это очень... Видите, вот сейчас в данный момент прописан один ключ, который да. находится вот на Все, только он заведет эту машину, повернет любой, даже да. тот, который мы потеряли, а заведет только он. Ну что, работа закончена.